Всем доброго времени суток, друзья! Три месяца я не выкладывал видео на этот канал, и буквально за это время произошло то, что произошло, и сейчас уже точно мы можем разделить свою жизнь на до и после. Очевидно, что наш общий мир никогда не будет прежним. Сейчас в России начинается новая жизнь. Пока мы не знаем, какая именно... И очевидно, что она будет отличаться от предыдущей эпохи, которой условно можно дать 30 лет, с 1991 по 2022 год. Можно долго рассуждать на тему, что же будет дальше. Я не аналитик, не политолог и не буду заниматься этим. Просто скажу, что конкретно ждет мой канал и вас, дорогие зрители, в ближайшем будущем. В текущей ситуации компания Google полностью закрыла возможность русским блогерам монетизировать свои видео. В России Google реклама не показывается, она показывается только за рубежом. А у меня основная аудитория зрителей идет как раз таки из России. Поэтому я ожидаю, что в ближайшее время доход с моего канала резко упадет, если уже не упал. Но в любом случае, для меня это мало что значит, поскольку актив на моем канале за последний год и так достаточно сильно упал, и можно сказать, что видосы свои я пилю на голом энтузиазме. Другое дело, что есть определенный риск блокировки YouTube, и это может произойти буквально со дня на день. Этот риск это было собственно то, что и заставило меня собраться наконец и снять этот ролик. В любом случае я не собираюсь закрывать свой канал, не собираюсь уходить куда-то навсегда, как некоторые блогеры, но запасную площадку для своей блогерской деятельности я безусловно организовал, это Яндекс Дзен и сейчас эта площадка станет моей основной. И на самом деле я очень прошу вас сейчас перейти по ссылочке в описании и подписаться на мой Яндекс Дзен канал. Во-первых, для того, чтобы не терять меня дальше, все свои видосы в первую очередь я буду выкладывать именно на Дзен канале, а уже затем они пойдут на YouTube. Во-вторых, подписавшись, вы поможете мне достичь порога монетизации. Осталось там у меня буквально немного. В-третьих, Яндекс.Дзен предоставляет достаточно много форматов контента. Это и видео, и короткие ролики, и посты с картинками, и длинные статьи. Что поможет мне взаимодействовать с вами в совершенно разных форматах. В общем, еще раз очень прошу вас перейти и подписаться. Спасибо. Сейчас такие времена, что в голову лезут различные тревожные мысли, и то и дело нас может кидать в панику. Поэтому есть необходимость работать со своим умом, чтобы не дать тревожным мыслям захватить себя. Лично я выбрал для себя наиболее действенный и эффективный способ самоорганизовать работу своего ума. Это медитация на дыхании. Техника ее достаточно простая, но я сейчас поделюсь с вами, чтобы принести вам хоть какую-то пользу в нынешнее нелегкое время. Итак, займите удобную позу. Можно сидя с выпрямленной спиной, можно лежа. Главное в этот момент расслабиться. Затем сосредоточьтесь на дыхании и на всех сопутствующих ему процессах в теле. Считайте вдохи и выдохи. Вы можете дойти в своем счете до 9, 15, 21 или какой-то другой цифры. Экспериментируйте, как вам будет наиболее комфортно. Если вы заметили, что во время медитации вас посещают какие-то мысли, то не нужно из-за этого отчаиваться, сердиться на себя или как-то напрягаться. Просто расслабьтесь, отпустите эти мысли и вернитесь к своему дыханию. Продолжайте так, пока ваши мысли полностью не успокоятся. И я уверен, у вас все обязательно получится. Да, вероятно, это будет не сразу, но постепенно с практикой вы получите должный результат. Сейчас мы сильно напряжены из-за того, что наша привычная жизнь потихоньку уходит. Уходят различные бренды, уходят соцсети, появляются какие-то ограничения в использовании смартфонов и мобильной техники. Но ведь задумайтесь, у нас ничего этого не было. В каком-то 2009-2010 году у меня был простой кнопочный телефон, не было домашнего интернета. В кинотеатры я не ходил. Если хотел посмотреть какие-то фильмы, то брал их либо на пиратских DVD-дисках, либо скачивал на торрентах на работе и затем таскал на флешке к себе домой и смотрел. Когда-то это было совершенно нормально и вполне себе привычно. Затем... Наш уровень комфорта повысился, и мы привыкли уже к совершенно новым благам цивилизации. Удивительно, насколько мы быстро привязались ко всему этому. Так что нам как-то больно с этим всем расставаться. Но не стоит из-за этого отчаиваться. Мы в любом случае приспособимся к любым условиям. И, возможно, после этого приспособления вынесем какие-то уроки, станем еще сильнее. Жизнь меняется. И я нисколько на самом деле не сомневаюсь, что все эти вещи, смартфоны, кинофильмы, соцсети ушли из нашей страны временно. Рано или поздно все это вернется. В конце концов и так называемая спецоперация когда-то закончится. Острая фаза конфликта пройдет, и мы начнем задумываться над тем, как наладить утраченные связи. Да, бывает так, что мы, что имеем, не храним, а потерявши плачем. И я очень рекомендую вам ценить то, что мы имеем. Прямо сейчас задумайтесь о том, что хорошего у вас есть. Порадуйтесь этому. Начните это ценить и любить. В конце концов, есть ведь вещи гораздо более важные, чем смартфоны и кинофильмы. А уж временный уход всего привычного нам мы как-нибудь переживем. Всем, кто остается со мной, спасибо. Я надеюсь, увидимся в скором будущем, в новых видосах как на ютубе, так и на других площадках. Не забывайте подписаться на Яндекс.Дзен. Пока-пока.